<Feniley> а, картошка фри да маленький. картошка маленький, да? мы берем 5 бургеров а, даже 3500, 7, 7 бургеров как бы мы, мы берем да вот yeah. пожалуйста сырого давай Серега, давай сырого давай я выдержу или нет Главное, что они не очень большие, как бы я их съем, но... Не, они маленькие, средние получаются. Да, да, да, да, да. Это будет Это будет жидкость. А тут когда... От семи. От семи, Сейчас посмотрим, Алишка, какая она сможет или нет пять Точно? Есть 5 штук, будешь съесть. Очень. За 5 минут, смотри, у нас тайминг есть. 5 бургеров. Да, 5 бургеров. Ты за пять... будешь снимать, я буду снимать. Я буду снимать за 5 минут, что ты, ты 5 штук чего съела. Окей. Тысяча рублей. Если да. будешь съесть. Все, договорились? Давайте, посмотрим, друзья, я давайте. Ты как думаешь, сможешь или нет? Скажи, пожалуйста. Я думаю, что да. Это клевое дело. Вот смотри. все. Я есть люблю. Это низкий, это... Мало, 5 бургеров, это мало. 5 бургеров. А для Я девушки для это не мало, между прочим, Серега. Ну, это для нее, для нее, это мало. 5 бургеров. Ну, посмотрим, это она как. Она 10 было брать. 10? Но в следующий раз обязательно не 10, а будем 15 штук про бургеров. <с от 5 до 15, от 15 до 25. И все будет нормально. Я ребята, все. Вот пожелайте мне удачи. Давайте поддержим этого девушку, чтобы она съела 5 бургеров. За 1000 рублей. За 5. Давай, иди. Так у вас два uh, чуть бутылочка и хорошо. Это все. Два. Еще два. Еще два. два. еще два. Я молюсь. Два. <свят> вот еще два. И вот еще это. Это Прочие все получается. Так, два. Вот два. Это два. Два. Практически все мне. Мы все забрали, да. Э -э -э Пожелайте мне удачи. <свят> <свят> <свят> <свят> я <свят> надеюсь <свят> на то, <свят> что <свят> я смогу осилю то что да. мне предначертано сегодня это зника на самом деле я жрать хочу пипец как именно сейчас э, голодность сейчас посмотрим она сможет или нет пять бургеров за тысячу рублей вот, они, вот, вот. Да. за пять минут пять вот, бургеров за пять минут за пять минут да. я это все сожру и даже не Ты телефон готов? вот вот все дальше раз два три минут, то есть можно говоря нет. у него осталось два бургера Сейчас она третий, давай, старайся, старайся нет. два косаря, ребята, смотрите нет, нет, не смогу давай, ты меньше нет. говори, больше будешь кушать Аля, смотри, за пять минут ты должен mm -hmm. зарабатывать пять, э, не два тысячи рублей нет, не смогу да, да. <смех> давай, давай, давай, не отвлекайся. Пять минут уже прошло. Все, ребята, пять минут у нас, э, три секунды. Она съела всего лишь два бургера. Это я достал. Два бургера. А? Три. Сколько она съела? Три. Три? Три Ч бургера Ч съела ты? за три минуты. То а, что, ребята, без обиды, смотрите. Время у нас получается 5 минут 25 секунд, почти говоря. Не, знаю, не получилось, не знаю. Она если съела бы за 5 минут, 5 бургеров, она получила бы, ладно, 2 косаря, понимаете? Если все честно, ребята, но к сожалению, она не смогла. Так что вот, сами видите, все честно, все конкретно, ребята. Сначала, ну, рассказывай я наелась на втором бургере уже, я просто уже не могу а, есть. Все. Ребята, нереально, нереально просто съесть 5 бургеров за 5 минут. Нереально, вообще никак. Я, короче, первый бургер была голодна, но, в блин, третий и четвертый и второй вообще как бы я уже наелась, если честно. И что че хочешь сказать? не спорьте никогда подожди, Снимаешь? тогда с, а, с Аличкой сейчас закончим, до свидания ребята, подписывайтесь, тех кто у нас не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь и пишите свое мнение для Алечки, что она не смогла съесть за 5 минут 5 бургеров, так что до свидания, а, обязательно заследите в наших роликах, каждую неделю у нас теперь будет с Аличкой а, новый ролик, и следующих роликах будет, она 10 Шампуру, чтобы шашлика съела за 5000 рублей, ребята. <свят> <свят> так что до свидания всем. Спасибо за просмотр.